Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Оперативные штабы в связи с акциями протеста по итогам выборов в Беларуси формирует МВД Республики. МВД сообщает об организации работы оперативных штабов как в министерстве, так и во всех территориальных органах внутренних дел, утверждает портал тут.бай.